Друзья, всем привет! Меня зовут Владимир Стацура и сегодня я расскажу, что можно делать перед прогулкой на улице. Дело в том, что когда вы идете на улицу, это сейчас там гололед, но летом в принципе тоже может быть какая-то аварийная ситуация какая-то и вам, соответственно, нужно будет маневрировать. Поэтому лучше растянуться, лучше размяться перед тем, как выходить на улицу. Плюс, если у вас проблемы с позвоночником, и вы выработаете вот эти вот рефлексы, чем чаще вы будете повторять какие-то упражнения, тем, тем лучше будет восстановление. В основном упражнения будут на растяжку. Мы будем тянуть мышцы для того, чтобы они немножко разогрелись и подготовились, чтобы у них была больше амплитуда движения. Выполняться будет динамическая растяжка. Почему динамическая? Смотрите смысл какой. То есть, когда вы делаете какую-то амплитуду движения, вас стопорит нервная система, потому что если вы тянете, тянете, тянете, она начинает спазмировать мышцы для того, чтобы остановить вас, потому что это может быть опасно. Но если вы выполняете дальше, нервная, нервная система видит, что нету никакой опасности, она, соответственно, разрешает все дальше и дальше и дальше. И, соответственно, вот это именно растяжка, момент, когда вы будете, я не знаю, ну, допустим, подкальзываться, или какие-то движения делать. Да? Лучше делать, когда у вас есть амплитуда движения, чтобы вы смогли. Есть, если какие-то мышцы спазмированы, то нагрузка падает на соседнее отделы. А это, как правило, позвоночник. Поехали. Первое упражнение – это растяжка голеностопного сустава. Наклоняемся вот в таком положении. Раз. Два. Около десяти раз. Три. Четыре. То есть каждый раз можно чуть пониже опускаться. Пять. 6, 7, 8, 9 и 10. Следующее. То же самое. Шаг вперед и задний голеностоп тянем. Теперь на этот раз левый. 4, 5, 6, 7, 8. Видите? То есть можно немножко отрывать пятку. И 10. Итак, следующее упражнение будет примерно... Такое же, то есть на заднюю поверхность бедра. Тянем носок на себя и чуть-чуть отводим ногу назад. То есть вы, представьте, что вы попой хотите подвинуть дверь. И вот вы вот так вот вытягиваетесь. Раз, два. И задняя поверхность натягивается. Четыре. Можно потянуться вниз. Пять, шесть, семь, восемь, девять и десять. То же самое. Еще раз шаг вперед и назад отводим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Отлично. Теперь внутренняя поверхность. Также ноги на ширине плеч и чуть-чуть вниз отводимся. Вот в, таком, в, таком, в такой амплитуде. 5, шесть Можно также наклоняться в сторону. 7, восемь 9, 10. Другая нога. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Отлично. Можно просто размяться немножко, вперед наклоняться, назад. Значит, смотрите, вперед лучше наклоняться безопасным способом. Вот в таком движении, то есть руки на ширине плеч примерно, чуть пошире. Вот так согнулись сначала, потом разогнулись. Опять согнулись, разогнулись. Не сильно, то есть у вас амплитуда движения должна быть небольшой. Заметьте, ноги вообще не двигаются. Двигается только спина. Отлично. Итак, основным упражнением, которое я бы рекомендовал перед тем, как выходить на улицу выполнять, приседание на одной ноге. Вы делаете шаг, переносите вес тела примерно 70% на ведущую ногу. И приседаете. Не нужно приседать очень глубоко. То есть, вот примерно вот такая вот движение. Два. Три, четыре, пять. Старайтесь, чтобы у вас задняя нога была своего рода просто стабилизатором, чтобы вы не теряли равновесие. Девять, десять. Здесь тренируется стабилизатор очень хорошо, именно поэтому лучше на одной ноге это делать. Раз, два, три, четыре. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Если болят еще тазобедренные суставы, добавок можно вот поделать такие вращательные движения перед выходом, наклоняться, тазом поводить в одну сторону, в другую сторону. В принципе, для тазобедренных суставов очень это полезно. В целом все. Вы готовы к прогулкам? Счастливо! Здоровой спины и хороших выходов.